Приветствую вас на своем канале DropsEasy Здесь мы разговариваем о криптовалюте о новых интересных проектах И сегодня поговорим о таком проекте как Moonbeam Думаю об этом проекте уже многие слышали Многие запускали ноду, принимали участие в, в амбассадорской программе. Сегодня поговорим что это такое. Итак Moonbeam сочетает в себе лучшие из обоих миров, знакомый и простой в использовании инструментарий Ethereum и масштабируемую совместимую архитектуру для сети полка dot давайте перейдем на сайт на сайте все довольно понятно есть и очень интересный и очень нужный раздел такой как документы здесь мы найдем мы всю подробную информацию до всяких мелочей как работает на чем мы это работает и много другое так уже сейчас можно запустить ноду самомби и для этого у меня есть отдельное видео, в которое вы можете перейти и ознакомиться, как это сделать. Ничего сложного там нету, каждый сможет это запустить. Итак, на самом сайте мы уже сейчас можем перейти в раздел «Запустить приложение». И нас попросят и для начала подключить свой кошелек эфиру первый раз при подключении вас попросят настроить сеть и переключиться на нее это происходит в автоматическом режиме просто жмем подтверждение и все итак на самой платформе мы можем видеть ее количество токенов молвер также у вас будет показано количество токенов которые находятся в, стейки, в стейкинге и ссылки, самые необходимые, которые мы можем и по учебно пособию. Также Subscan Moonriver, где мы можем видеть все наши, какие были транзакции какие-либо. И многое другое. Так, ну, в этой части мы просто рассмотрим немножко, чем занимается данная компания. Moonbeam это самый простой путь к многосеточному. Минимальные изменения конфигурации, инструменты, которые вы уже используете, готовые интеграции знакомые языки, смарт-контрактов и многое другое. Данные компании, как мы можем наблюдать и на сайте, уже используют такие крупные компании, как SushiSwap, Polygon, сеть Polygon, Dodo, DIA, Injective Protocol, TheGrad и многие-многие другие компании, довольно-таки популярные, которые действительно занимаются своими продуктами. Также на сайте опубликована дорожная Карта, где мы можем видеть более подробно все текущие планы и развитие данной компании, когда же запускается и что будет реализовано. Что тоже необходимо ознакомиться с данной частью. Ну а на этом мы краткий обзор закончим. В следующей части мы продолжим разговаривать о данной компании. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Всем спасибо, всем пока.